Я сподіваюсь, вы разумеете. Будь ласка, покажите ихние звернення. мэры, уважаемые члены парламента Республики Греция, к вам обращаюсь я, этнический грек Михаил. Мой дед Виктор Михайлович воевал с немецкими нацистами во Вторую мировую войну, был трижды ранен. Теперь я воюю с российским нацизмом. Сейчас я один из тех кто защищает свой родной город Мариуполь, в котором я родился и вырос, в рядах полка АЗОВ. Стоит ли мне говорить о трудностях этой борьбы с врагом? Как солдату и сыну своей земли, думаю, не стоит. Это мой долг как мужчина и гражданина. Но не могу не сказать о катастрофических, нечеловеческих условиях, в которых оказались мирные жители моего города. Вы знаете, Мариуполь – это частичка Греции в Украине в плане культурного и этнического происхождения. Поэтому вы всегда помогали этому городу. В том числе, благодаря вам, он расцвел. Так вот сейчас этот город разрушен на 90% российскими оккупантами. С 1 марта он полностью отрезан от внешнего мира. В городе нет воды, еды, нет медикаментов. В городе гуманитарная катастрофа. Враг бомбит авиации «Мирные кварталы». Постоянно обстреливает из артиллерии, наносит ракетные удары с моря. Люди гибнут тысячами, их некому хоронить. В том числе это тела этнических греков. Вы понимаете? Калимары земляки, меня зовут Анастас, и я тоже этнический грек. И я сейчас среди защитников Мариуполя. Я прошу, чтобы вы меня сейчас услышали. Сотни людей прямо сейчас умирают под завалами и им некому помочь. Враг не выпускает людей из города, и у нас нет возможности их спасти. Что вы можете сделать? Говорите в том числе о своих людях, о маленьких, украинских, греческих детях, потерявших родителей и умирающих в подвалах. У вас хватает смелости противостоять значительным происходящим силам противника. Хватит ли у вас смелости пройти за гунитарной помощью для мирного населения Мариуполя? Это и ваши люди. Помогите их спасти!